Ты же такая умничка, только не уходи. Хочешь, поедем и купим сумочку сладкого пыль. Хочешь, отправимся в путешествие, солнышко, на восход. Это какое-то сумасшествие, твой от меня уход. Молодость, ты же такая близкая, близкому не предать. Хочешь, я сделаю сельпинистую, двинемся в холода. Хочешь, игристого, хочешь, крепкого. Выходной все, что не клеилось раньше с крепками, соединить в одно. Я же читала про бедных девственниц и про кровавых душ. Может, по-простенькому, инъекции, пудра помада душ, может, останешься даже временно, даже на пару лет. Bien. Yeah.